Хочешь классно провести свободное время и ты живешь в городе Барнауле, а кошелек слишком мало, тогда тебе в гейм-клуб Атом, который находится на Гоголе 184. Успей доподнять те цен, говори что ты от меня. Ссылка на их инстаграм будет в описании. Переходи, бронируй места. <связать> Приветствую меня, зовут Данил, вы на канале «Заплатывай сегодня» я расскажу, как заработать деньги школьнику. Потому что скоро лето и всем охота заработать в эти дни, в эти 90 дней. И первый вопрос, который я хотела разъяснить, почему вчера не было видеоролика, потому что я снимаю на петличным микрофон. И я его запутал, что вчера даже не смог его распутать. Сегодня только распутал. Как первый способ, как заработать школьнику, я этим сам за, занимался. Это я продавал шины, которые брал с шиномонтажки, лопнутые, без грыжи, без ничего, и отвозил в шиномонтажке, где закупали эти шины. Тем самым они эти шины делали, залатывали там и продавали за очень много денег. Тем самым я за сколько? Три дня заработал около 1000 рублей. Но я столько не возил, потому что меня почти сразу раскусили и я смог заработать лишь 500 рублей. Второй способ, который также офлайн, это э, задача велосипеда у всех э, у родителей. У вас есть велосипеды, которые некоторые стоят без дела и вы можете за рублей 150 задавать его в аренду там на час, на сутки, там на двое и так далее тем самым зарабатывая от 150 рублей блин сейчас выгляжу как консультант в каком-нибудь магазине Пишите в комментариях, да или нет. Посмотрим, сколько ли нас, таких, что думаю, что я консультант какого-нибудь магазина. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписываемся на канал. Пишем также комментарии, например, на об этой футболке. Не похож ли я на консультанта или нет. И...